Ребят, всем привет! В это трудное время, когда происходит скам бирж крупнейших, очень много фуда и негатива вокруг того же Binance, OKX. И для диверсификации, чтобы торговать не на одной бирже, а на нескольких, или вообще как альтернативу, да, где найти хорошую биржу, так вот сегодня у меня есть такой вариант. Эта биржа называется X. Я ее считаю отличной альтернативой на сегодняшнее время. И в этом видео расскажу, почему. И обязательно видео досмотрите до конца, потому что в конце я вам Покажу и расскажу, как вы можете поучаствовать в акции, заработать отличные денежные призы. И также от себя тоже сделаю розыгрыш. Поэтому обязательно досмотрите, чтобы поучаствовать и заработать дополнительно денежку. Кому данное видео интересно, присаживаемся. Поехали. Итак, друзья, CoinEx это биржа и с потовым рынком, и бессрочными фьючерсами, и контракторами. Это биржа азиатского происхождения, основана при поддержке производителя майнингового оборудования Bitmain. Я думаю, вы слышали все о нем. Биржа работает с 2017 года и является частью экосистемы VIA BTC Group. Помимо биржи в экосистему входит майнинговый пул via BTC, как вы видите на экране. Также криптовалютный кошелек via Wallet и блокчейн CoinEx Smart Chain. Да, здесь есть тоже собственный блокчейн. Перейдя по ссылке в описании, вы попадете на вот такую страницу форму регистрации. Регистрация здесь очень удобная, быстрая. Вы вводите свою почту, придумываете пароль, одна большая заглавная буква, ну и дальше уже выбираете надежный пароль и... Подтверждаете все это дело через электронную почту. Вы попадаете на вот такую главную страницу. Сразу хочу сказать, здесь есть тоже мобильное приложение, у кого проблемы, там нет ПК или Макбука, неважно. Вы просто скачиваете очень удобное мобильное приложение и просто работаете с него. И с ноу-хау, который сейчас есть на рынке, у меня сразу бросается в глаза, это то, что биржа сразу на главной странице предоставляет доказательства своих резервы насколько они обеспечены да и увидите в чем хранит биржа средства сколько чего и насколько они обеспечены видим что по всем активам обеспечение идет более чем на сто процентов что не может не радовать самая главная изюминка и особенность данной биржи это то что здесь абсолютно не нужно вам проходить никакой верификации это Реальная находка для меня, потому что без верификации сейчас очень сложно найти децентрализованную биржу, которая будет по удобству хороша для торговли спотом, там, фьючерсами или маржой. Так вот, вы просто когда зарегистрируетесь, я это уже сделал, у меня есть вот здесь аккаунт. Единственное, что вам здесь нужно будет привязать мобильный кошелек или аутентификацию Google. Да? Я и то и то сделал это для того, чтобы вы смогли отсюда выводить деньги. Без верификации вы можете в сутки выводить э, до 10 тысяч долларов. Я считаю этого абсолютно достаточно. Даже если у вас огромная суммы, вы можете через день это все дело выводить, если вам нужно. Но если вы пройдете минимальную верификацию, то уже лимит поднимается в сутки до 1 миллиона долларов. Также рекомендую сразу сделать фишинговый код, чтобы у вас не было никакого спама на почте и вы могли получать достоверную информацию. Здесь есть различные уровни. Видите, здесь VIP1, например, от чего он зависит. В данной бирже есть свой собственный токен, который называется SET. Вот я там вчера взял, прикупил 1000 токенов, 1058, если быть точной, и у меня повысился уровень до VIP1. Что эти уровни дают? Смотрите, эти уровни влияют на то, что, как и на любой другой бирже, чем больше вы держите там токенов, данной бирже, тем больше у вас есть привилегий. Здесь в основном это влияет, естественно, на комиссии, которые вы видите здесь табличку на экране. В зависимости какой у вас уровень, вы будете платить на спотовые комиссии вот такой процент да, при торговле и вот такие проценты по фьючерсной комиссии. VIP-2 уровень 10 тысяч монет, VIP-3 100 тысяч монет, четвертый VIP уровень 500 тысяч монет и пятый VIP уровень 1 миллион монет нужно держать. Также с VIP привилегией у вас будет повышение коэффициентов до 40% если вы, например, активный участник и у вас есть комьюнити, вы можете приглашать и зарабатывать от торговли своих рефералов. Вы будете участвовать там в вайндропах, индивидуальные специальной подарки, веб-менеджер, приоритетную обработку тикетов. Даже эксклюзивный подарок с день рождения офлайн мероприятий и также вы можете участвовать в амбассадорской программе, где ежемесячно вы можете получать определенную сумму денег за какие-то действия в маркетинговых продвижениях данной биржи. Чтобы купить там монету SET сразу вы можете перейти сюда, купить SET и у вас открывается доступ к спотовой торговле. Здесь интуитивно все понятно, все хорошо, все красиво, особенности подойдет для новичков и кто недавно там в крипте, здесь ну, разбираться очень все просто. Если мы откроем там недельный таймфрейм, вот здесь я открыл и хотел посмотреть какое минимальное значение да там было данного токена. Сейчас он торгуется, их токен по 0.047 и что меня удивило или порадовало даже, что от хая этого года токен опустился, вот сейчас торгуется при цене там минус 66 процентов то есть он упал намного меньше чем большинство криптовалют в особенности даже топовых да та же самая салана рухнула уже на 95 процентов если вы хотите купить там какую то криптовалюту вот у меня есть например 100 долларов можете купить биткоин, да давайте наверное выберем какую то монету которую мы хотим найти давайте пропишем там link например да вот выбираем link usdt мы можем на спотовой торговле купить и есть маржинальная торговля. Маржинальная торговля поддерживается данному активу до 5x. То есть 5 раз увеличение. Если вы торгуете на 100 долларов, то с пятым плечом вы можете взять маржу на 500 долларов. Ну, тех, кто не разбирается в этом, я, конечно, это дело не рекомендую делать. И мы давайте на спотовой торговле, к примеру, возьмем линк на... Не знаю, на те же самые. Вы можете взять там на там на 50 долларов. У меня там 100 долларов. Давайте я возьму на всю сумму. Вы можете взять лимитным ордером, выставить там цену, да, по цене ниже, если вы ждете, либо взять там по рынку сразу, либо выставить стоп лимит, отложенная покупка, да, или по стоп маркету. Беру по цене вот этой последней и сразу хочу купить там на 100 долларов. Покупаете, подтвердить, все, все очень быстро, все доступно, как и везде проходит. Все очень четко работает и вы видите, что у меня есть 16,8 линк. Если же вы любите там, торговать с плечами, с фьючерсами, вам нужна вкладочка контракты. Вы сюда переходите и каждый актив, к примеру BTC, например, вам доступно кредитное плечо вплоть до сотого. Понимаете, да? С такими плечами торговать я, конечно, вам не рекомендую, но такая функция здесь поддерживается и это есть хорошо. То есть выбираете любой актив, выбираете любое там кредитное плечо и выбирайте маржу, кросс-маржа или изолированная. То есть все самые главные три, спотовая торговли маржинальная и фьючерсная, она здесь присутствует. И еще не нужно никаких верификаций, поэтому я говорю, что это отличная альтернатива против других бирж, если вы такую для себя ищите. Также криптовалюту вы можете купить здесь через банковскую карточку, воспользоваться можете платежными партнерами, да, которые есть, вы видите на экране, там 2Cash, Mercurio. Нажимаете купить, выбираете и через банковскую карту закидываете монеты, там USDT, BTC, Ethereum, какие вы там хотите. Также в финансов есть хорошая вкладочка, автоматически там Market Maker, да, вы можете зайти в пул в любой. И предоставить ликвидность. То есть вы покупаете, например, монету ТОР-USDT. Влаживаете там, например, 500 долларов USDT, 500 долларов в ТОР, 50 на 50. Создаете пару, предоставляете ликвидность. И когда на той паре идет торги, биржа взимает за это комиссии. И процент из этих комиссий идет вам. Таким образом вы будете зарабатывать еще и дополнительно денежку. Тоже отличный вариант для заработка. Также вкладка кошелек, как и везде, главное это обзор активов. Здесь есть споток, кошелек, активы. вот У меня, например, линк, да, сет, монеты, которые есть. И, например, депозит. Вот вы видите, я недавно там переводил, тестировал данную биржу перед тем, как записать видео. Я вводил там 200, практически 252 доллара. Сразу я проверил вывод. Вот смотрите, я выводил на тот же адрес, которого завел. Там с бинанса я это все дело тестировал, перевел назад 100 долларов, сразу вывели. Единственное, что вам нужно, если вы будете ставить на вывод, это я проверял, выводит ли биржа без верификации. Все выводит, все хорошо, но когда вы создаете заявку на вывод, не забудьте, там нужно вам письме на почте подтвердить этот вывод. Если вы не нажмете, вы будете просто ждать и не понимать, что происходит. Поэтому обязательно проверяйте на почте письмо. Ну и вывод, естественно, здесь. Например, если USDT вы видите, можете в сети TRC20, rc 20 или Binance Smart Chain перевести или даже есть CoinX Smart Chain. Это их собственный блокчейн. Ну или внутренний перевод бесплатно. Это если у вас знакомый или партнер, или друг зарегистрирован, вы хотите ему без комиссии перевести какую-то любую криптовалюту, вы можете сделать абсолютно бесплатно, введя здесь его электронную почту или мобильный телефон, на который он регистрировался. Если вам нужно... Например, с основного спотового аккаунта использовать и перевести валюту, вы хотите, например, на фьючерсах поторговать, то вам нужно это все дело перевести. Как перевести? Нажать трансфер и спот перевести на фьючерсы, да, или на маржу. То есть здесь уже выбираете. И также само в обратном порядке. Биржа примечательна еще тем, что здесь огромное количество монет, их Число составляет 633 монеты. Торгуется, биржа предоставляет свои услуги более чем 200 стран. И здесь, что самое классное, особенно это актуально на бычьем рынке, что появляется, знаете, вот множество таких монет интересных, которые вам хочется купить. Вы знаете, вот есть инсайды, она вырастет. Но э, нет их на, там, скажем, топовых биржах, такие как Binance. да, Никто туда их не листит. Так вот, на бирже CoinEx в основном такие монеты есть. И здесь вы сможете их взять и на этом заработать. Суточный объем, как вы видите, в бирже 258 миллионов, это не, ух, э, какой там большой по сравнению с крупнейшей той же Binance э, или даже OKX, которых тоже там больше 2 миллиардов. Но этого объема вполне достаточно для торговли. Вот, например, как лично мне для альтернативы мне это подходит и все устраивает. Биржа работает уже пятый год и как раз к этому моменту мы подходим. Она проводит сейчас шикарные две акции, о которых я расскажу как раз в честь пятилетия. Если биржа уже пять лет, это как минимум меня вызывает доверие. Потому что они проходили и прошлый медвежий рынок. да, И я нигде не нашел, чтобы биржа где-то что-то кому-то не выплачивала. Или где-то ее похитили средства или взломали. То есть с этим как раз за пять лет, в принципе, есть надежность, о чем нам говорит история. Итак, в честь своего пятилетия будет здесь два конкурса. Реально, я рекомендую всем обязательно участвовать. Я не думаю, что там будет огромное количество людей, поэтому шансов будет у вас много. Смотрите, чтобы принять участие в акции, она звучит так. Это к своему пятилетию приглашает принять участие в конкурсе CoinX Futures Challenge. Дата проведения первой акции будет от 24 до 30 декабря. Все ссылки, подробное описание, как что участвовать, будут под видео в описании. Также ссылки на э, соцсети и биржи. Обязательно туда подписывайтесь, чтобы следить за всеми новостями. Так вот, первая акция, которая будет проходить, награды будут $2000 и будет 20 счастливчиков, которые получит по $100 каждый. Что вам нужно сделать? Вам нужно просто за вот эти последние пять лет поделиться истории с вашей жизни что у вас произошло что там хорошего может плохого что в особенности криптовалюте у вас произошло может какое-то в планах личностного роста может вы уже пять лет на этой бирже да там зарегистрированы торгуете можете рассказать историю взаимодействия с ней в общем для этого можете снять видео либо сделать какие-то фотографии и на это все есть неограниченный контент. И правила участия очень простые. Вы это все сделать должны запостить на Твиттер. Ну, для начала вы должны подписаться на их Твиттер, да. Вот, нажмете там follow, следить за всеми новостями. Это официальный Твиттер русскоязычный. Здесь, я уверен, тоже появится эта акция. Скоро она будет доступна. Здесь вам нужно будет подписаться, у себя на странице загрузить то же самое видео, которым вы рассказываете, да, свою историю. Выставить, использовать вот эти два хэштега, которые видите у себя на экране и ждать результата конкурса. И второе событие, оно здесь тоже будет то же самое, нужно сделать, только единственное, что здесь оно будет проходить с 24 декабря по 8 января. И награды уже будут не в долларах, а в монетке. Сет, монета биржи, будет разыгрываться 300 тысяч Монет. И здесь победителей будет намного больше, это 100 победителей, 10 из них получат по 10 тысяч монет, 20 из них получат по 5 тысяч монет, 30 человек по 2 тысячи и 40 человек получат по 1000 монет сет. Правило, здесь уже надо участвовать и сделать обязательно это все в видеозаписи, да, в честь пятилетия, что там с вами произошло, поделиться каким-то позитивным, негативным, неважно каким опытом, что у вас произошло в жизни. В особенности это будет актуально по криптовалюте или по биржам. да. Какой у вас опыт использования. И то же самое. Подписаться на тот же самый Twitter. Использовать вот эти хэштеги. Загрузить вот эту всю историю в Twitter. И ждать конца розыгрыша, чтобы получить призы. Обязательно рекомендую в этом всем участвовать. Потому что шансы на победу, я уверен, будут большие. Но и от меня, ребят, лично будет тоже мини-розыгрыш, поэтому рекомендую тоже поучаствовать. Он будет очень простой. Вам нужно всего лишь будет поставить лайк данному видео, которое вы, надеюсь, посмотрите. Написать комментарий под видео, как вам данная биржа. Имели ли вы опыт там на ней торговли. Да, может вы знали еще раньше меня. Может вы уже торгуете, может вы будете на ней торговать. В общем, любой отзыв после просмотра видео, как вам данная биржа. Неважно, заходит вам биржа, не заходит. Максимально честно напишите свои мысли об этом. Также вам нужно будет подписаться на мой телеграм-канал. Вот здесь вы видите все на экране. Здесь информации я даю намного больше, поэтому в любом случае это будет для вас полезно. И последнее из условий это конечно же зарегистрироваться по моей реферальной ссылке, которую я предоставлю в видео под описанием и монетки сад, которые я разыграю между вами, будет 5 победителей, я отправлю вас здесь через биржу, через email на которой вы там зарегистрируетесь и монетки абсолютно бесплатно перешлю внутри данной биржи. Таким образом, я понимаю, что вы видео посмотрели, у вас было вза взаимодействие с данной биржей, вы здесь зарегистрируетесь. И так, я считаю, будет правильным и по-честному отправить именно тем людям, которые проявят данную активность. И победителей, конечно я же, выберу по комментарии под видео, э рандомно, и об этом у себя напишу в телеграм-канале. Поэтому обязательно туда подписывайтесь, все туда я продублирую, все информацию, все правила. Поэтому залетайте, буду рад видеть каждого.